Добрый день. Сегодня 20 мая и продолжаем выращивать хлореллу открытым способом, не стерильным. Вот она стоит у меня в емкости. Бутыля. Практика показывает, что лучше всего поступать именно так. Здесь видно последовательность развития хлореллы. Вот это вот первое по срокам. Ну и так, как я ее... Размножаю По циклам Дальше я перелил Выросла эта хлорела Затем это новая и новая А если Происходит сбой в питании То происходит такая вот Картина Хлорела перестает быть Зеленой а Водичка такого технического цвета И хлорела выпадает В споры Отдавая все питательные вещества скажем в воду состав этой воды кстати почти такой же как и у хлорелы для удобрений и полива она вполне подходит или подкормит не обязательно живая хлорел ну если вы будете поступать так же как я я советую именно таким вот образом делать если у вас будут какие-то ошибки, то это будет сразу видно. А ошибки могут быть. Хлорелла очень капризная. Для того, чтобы увеличить скорость развития и э, была высокая плотность массы хлореллы в вашей емкости, э, то нужно конечно, чтобы питание было сбалансировано и было достаточно особенно углерода. Вот когда это будет, вот я экспериментирую с питанием. Видно там сверху плавают всякие мои я и пенопласты Всякое использовал. Но есть определенные нюансы, здесь, которые я проверю. И может быть потом расскажу, что именно нужно делать, чтобы без продувки углеродом, углекислоты, добиваться вот такой, такой плотности хлорела как в этом в этой емкости зеленая емкость не пенится масса не прилипает то есть нет ободочка как видите все чисто это чистень... чистая хлорела нет никаких пен и так далее как это было изначально в первых моих видео где еще не очищается. То есть, в данном случае она уже приспособилась к тому питанию, которое я ей предлагаю. И она развивается нормально. Но ну, я планирую увеличить на данный момент. Я ее просто придерживаю, чтобы скорость роста... Ну, скажем, останавливаю ее, чтобы не потерять и не... Ну, скажем, подготовлю большую емкость и буду наращивать дальше. Конечно, будут стоять вопрос о том, чтобы сушить ее, хотя бы получать грамм, 2-3 сухого хлорелы. Ну, тут у меня проблемы. Я еще не выбрал, каким образом это делать. Может быть, экспериментально обнаружится какой то интересный вариант на этом все